Багряным кимоно покрыто наше время, и в черном госте, званном в каждый дом, несет народ чужих амбиций, бремя, жестокими законами ведом. Родиться мне не суждено было с народом, пускай судьбою легкой обделен, не знал я уже с каждого восхода, и не был я в отчаянии влюблен. Я тот. В чьих линиях ладони, Их жизни смерть, и горе, и покой. Мечтой я заодно одной в погоне, Не стать для них кровавой рекой. Щитом народу быть, Но как же так выходит? Защит ведь жизнью не дано платить. Тонить, что дар мой с их болезнью сводит, Мне сердце соизволило пронзить. Предназначение мне волю затмевает, Бессмертным быть на смерть другим сердцам. Меня напрасно господином называют, Я даже чувства их не понимаю сам. В глаза мои с почтением как же могут, Силы последние истратив на поклон, а я живу. По бренному залогу мне вечность, чтобы строить пантеон. Быть может, рано или поздно Спасение поиски дадут свои плоды, или к судьбы, гласящий грозно, Ослабит раскаленные образы. Но до тех пор я перемирия не объявляю, чем яростней судьба меня пленит, Тем больше я надежду восхваляю, Тем больше сил душа моя хранит.